Привет! Сегодня будет самый честный обзор о дебетовой карте Тинькофф Драйв. Неужели так выгодно? Давайте считать. Честно сказать, поздновато я обратил внимание на эту карточку. Тинькофф Драйв пиарили очень и очень много, даже сам какакостик костик Академек, ее рекламировал и говорил, что это реально очень крутая карточка для автомобилиста. Ну там 10% кешбек с каждой заправки, 5% на автотраты и так далее, короче, на семейном совете обсуждали расходы на авто. Достаточно близкие родственники ездят на порядок больше, чем я. Все время все покупают за наличку, бенз, страховки, ремонт и так далее. Я им сначала предложил просто дебетовую карту Tinkoff Black, а потом вспомнил про дебетовую карту Tinkoff Драйв. И подумал, что она станет идеальным вариантом, ибо кешбек с заправок в десяти процентах – это вообще бомба. В общем, решил я им подогнать эту карточку. Пусть экономят, а меня добрым словом вспоминают, ведь даже Костик Заруцкий говорил, что это вполне легальный способ законно покупать бензин с дисконтом в 10%. Ох уж эти блогеры, почему я вообще решил им подогнать карту Тинькофф Банка? Потому что уже очень давно пользуюсь их продуктами сам. Считаем выгоду от дебетовой карты Тинькофф Драйв на калькуляторе. Глядя на рекламу, думаешь, что Олег Юрьевич явно сошел с ума. Получается, что за огромную кучу товаров из сферы автоуслуг вы будете иметь дисконт 10% или 5%, а у партнеров до 15%. А вдруг в партнерах будет мой любимый гаражный сервис, где я всегда чиню свою ласточку? У них, конечно, нет ни ИП, ни терминала для оплаты картой, да и с гарантийными обязательствами тоже так себе, ну вот и заведут все как раз под эту тему. Ну не сказка. Условия дебетовой карты Тинькофф Драйв казались мне слишком сказочными, чтобы все это было правдой. Еще до того, как заказать карту, я открыл сайт Тинькофф, где посмотрел документацию и тарифы по дебетовой карте Тинькофф Драйв. На самом деле уже на этом этапе стало понятно, что реклама рекламы, а реальные условия обладания и использования этой карты уже имеют достаточное количество разных нюансов. Особо подчеркнул, что никакого обмана здесь нет. Везде все прекрасно прописано, а умеющий и желающий прочитать найдет все без проблем. Правила финансовой грамотности, да и здравого смысла заставляют сейчас читать любой договор, который вы подписываете. Что на сим-карту, что на карту банковскую, что на ремонт авто. Что вызвало подозрения в карте Тинькофф Драйв. Начнем с того, что раньше был лимит в 10 тысяч рублей в месяц на АЗС, по которым вам и начислялись бонусные баллы. То есть, начислить вам могли не более 1000 бонусных баллов за АЗС в месяц. Сейчас этого пункта нет, но от этого с этой картой жить проще не стало. Во-первых, коэффициент обмена призовых баллов. Пункт 2,2 правил программы лояльности Tinkoff Drive гласит, что за обычные автопокупки которые вы оплачиваете картой Тинькофф Драйв, вы получаете баллы с коэффициентом обмена 1 балл равно 1 рубль. А вот за покупку топлива коэффициент получается 1,5 балла к 1 рублю. Это уже усложняет систему расчета бонусных баллов. То есть в рублях ваш кешбек будет уже не 10%, а примерно 6,6%. Тоже неплохо, конечно, но уже досадно ведь в рекламах то пишут про 10. Во-вторых, система расчета реально достаточно сложная даже и без коэффициентов. Для этого смотрим 4,1 правил программы лояльности Tinkoff Драйв, где и находился пример расчетов призовых баллов. В течение каждого расчетного периода максимальное количество транзакционных баллов, рассчитанных за автопокупки, не может превышать количество транзакционных баллов, рассчитанных за остальные операции более чем в пяти раз. Если говорить по-русски, то это значит, что только бензин и автозатраты оплачивать картой вы не сможете. Точнее сможете, но толку от этого будет ровно ноль. Расчетный период длится 1 месяц. Это значит, что если вы за один месяц купили бензина на 15 тысяч рублей, за которые вам начислили 1500 баллов, то получить и использовать их вы сможете только в том случае если вы еще пользовались картой и не операциям, на сумму в 30 тысяч рублей, чтобы вам начислили за это 300 баллов. То есть потратили 15 000 на бензин, плюс 30 000 на покупки, получите и распишитесь за 1 800 баллов. Если потратили на покупки меньше, то и баллы вам срежут пропорционально покупкам. Пример 1. На бензин потрачено 15 тысяч рублей за месяц, 1 500 баллов плюс 30 тысяч рублей, 300 баллов, на другие покупки. Получите 1800 баллов. Пример 2. На бензин потрачено 15 тысяч рублей за месяц, 1 500 баллов, плюс 20 тысяч рублей, 200 баллов, на другие покупки. Получите 200 баллов за обычные покупки, плюс 1.00. 200 умноженное на коэффициент 5, равно 1 баллов, равно 1200 баллов. Пример 3. На бензин потрачено 5000 рублей за месяц 500 баллов плюс 5000 рублей 50 баллов на другие покупки. Получите вы 50 баллов за обычные покупки плюс 50 умножить на 5 равно 250, 250 баллов за бонусные. При расчетах не забывайте, что при обладании дебетовой картой Тинькофф Драйв вы еще и отдадите 190 рублей за обслуживание карты, бесплатно при наличии кредита в банке, либо не суммы на карте в 150 тысяч рублей за весь месяц, плюс 59 рублей за информирование об операциях. И так каждый месяц. Почему эта карта дороже в обслуживании, чем обычная дебетовая карта Теньков Black? Для меня загадка. Кстати, максимальное количество транзакционных баллов всего 10000 в месяц. То есть дальнобойщикам и таксистам эта карта вряд ли подойдет. Хотя ХЗ, может они в шанах на 150 тысяч в месяц затариваются, тогда норм будет. Теперь пример реально расчета бонусных баллов по дебетовой карте Тинькофф Драйв. Итак, потрачено 40 тысяч рублей на еду, развлечения и одежду. Потрачено 12 тысяч рублей на топливо. И два раза по 4 тысячи рублей ремонтировалось авто. Считаем. 400 баллов за обычные покупки. 1 200 баллов за топливо. 800 баллов за ремонт авто. Теперь считаем лимит общих бонусных баллов за месяц. 400 умножить на 5 равно 2000 баллов. Вроде бы именно на эту сумму вы и можете рассчитывать. Получилось прям очень четко. Теперь считаем дальше. 400 рублей общих покупок плюс 792 рубля. Погребанная формуле 1200 звездочка 0,66 плюс 800 рублей равно 1992 рублей. И вроде бы 1992 рубля я могу использовать, но вы их можете себе компенсировать. Да, тратите деньги с карты, а потом себе их типа зачисляете из бонусных баллов. Спорим, что вы ничего не поняли из этого расчета. Да я и сам мозг сломал все это считать. На деле все чуть проще. Набрал 2000 баллов, Равно компенсировал себе заправку авто на сумму около 1333 рублей. Вы же помните про этот дебильный коэффициент. Или на сервисе компенсировал себе уже 2000 рублей, одна копейка одному же. Мороки с этими расчетами и впрямь очень много. Выгода от обладания данной картой нивелируется из-за того, что нормальному человеку практически невозможно посчитать рентабельность всей этой процедуры. Плюсы и минусы дебетовой карты Тиньков Драйв. Плюсы. Реально компенсирует часть расходов. В некоторых условиях это выгоднее, чем простая карта Тиньков Блэк. По большей части имеет те же условия, что и Тиньков Блэк, на снятие наличных и переводы, снятие от 3000 рублей в любых банкоматах бесплатно, плюс до тысяч рублей переводов на карты других банков без комиссии. 5% на остаток по карте, индексация каждый день, будьте внимательны. Минусы. Обслуживание 190 рублей в месяц. 59 рублей смс информирования. Охренеть какая сложная система расчетов баллов. Я дал вам возможность хотя бы понять выгоды от обладания этой картой. Если вы так же, как и я, все предварительно посчитали и поняли, что пользоваться этой картой для вас выгодно,